недостойны мне нравятся очень верующие люди очень часто даже э, вот смотрите э, верующие люди допустим какой-нибудь религии там у них сказано о том что верующий человек это человек который должен быть примером верующий человек это тот который не будет критиковать не будет обижать и не будет ненавидеть даже на боль любую будет реагировать с позиции адвайты то есть если ударили в одну подставь в другую и так далее знаете то есть кем был иисус христос допустим иисус христос был проявлением абсолютной доброты и добродетели к людям абсолютного самопожертвования о каком самопожертвовании могут говорить руководители религиозных христианских течений которые выступая говорят о ненависти о том что необходимо там там Необходимо ругают людей о том, что нетерпимость проявляет свою. Ну, что это такое? Такая религия должна сделать человеком образцом. Есть ли такие люди? Конечно. Они есть, несомненно. Есть образцы религиозных воздвижников христианства. Есть обычные семьи, которые, допустим, прожили... Вот в Канаде есть семьи русских людей, которые... Во времена большевиков, когда большевики и меньшевики а, начали преследовать религию, они в эти времена а, эмигрировали в Канаду. И там в Канаде живут, они до сих пор исповедуют свою религию, они примеры благочестия, верности, а, следуют своей религии. Вот пусть такая религия будет, она вот в таком виде прекрасная она в таком виде идеальная и прекрасная там видна радость видно уважение видно любовь видно желание человека для многих что-либо создавать это прекрасно я видел таких людей в Египте это люди которые исповедуют ислам и которые в Турции видел таких людей которые исповедуют ислам и которые просто а, показатели благочестия то есть они накормят людей они помогают людям они содержат там детские дома они помогают там покупать препараты в больнице они помогают и дают даже больше если у кого-то там в семье или у кого-то там плохо это директоров или владельцы заводов хорошие люди